Каникул возобновились игры регулярного чемпионата высшей лиги Краснодарского края. семнадцатом туре после почти месячного перерыва Геленджикский Спартак продолжил свою победную серию. В этот раз геленджичане на своем поле взяли верх над командой «Витязь» из города Крымска. Напомню, что в первом круге встреча в гостях с крымским витязем складывалась для геленджичан непросто, хотя в результате они и одержали убедительную победу со счетом 3-1. Ответная игра в своем дебюте также не вселяла в сердца пришедших на матч болельщиков оптимизма. Спартак владел игровым преимуществом, но оно было незначительным. Оборона хозяев поля совершала ошибки, будь форварды гостей порасторопней, исход встречи мог бы быть совершенно иным. Выдвинутый вперед у спартаковцев дуэт нападающих муравский малород, хоть и осуществлял глубокие рейды в тыл соперника, но они пока тоже не приводили к желаемому результату. Игра заметно оживилась лишь в концовке первого тайма. На 39-й минуте Константин Гордиюк бьет прямо во вратаря, но Станислав Малорот успевает к отскочившему мячу и повторным ударом отправляет его в сетку. Трибуны ликования встретили первый забитый мяч, впрочем, это ликование могло закончиться достаточно быстро. Буквально через несколько минут гости проводят опаснейшую контратаку, и лишь мастерство голкипера Геленджичан Юрий Андреева спасает «Спартак» от неприятностей. Во втором тайме после долгого перерыва на поле в составе геленджичан наконец-то появился оправившийся от травмы опытный полузащитник Руслан Коблев. Его появление заметно обострило игру хозяев поля. На 71-й минуте Руслан, прорвавшись по флангу, точным ударом удваивает результат на табло, и спартаковцы, добившись очередного успеха, прочно закрывают гостей на их половине поля. В последние минуты геленджичане могли добиться еще большего результата, но счет на табло так и остался 2-0 в пользу геленджикского «Спартака». Результат остальных матчей 17-го тура вы, уважаемые телезрители, видите на своих экранах. Таким образом, геленджикский «Спартак» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата. В свою следующую игру «Спартаковцы» проведут в субботу 7 сентября на выезде в Витязево, встречаясь с одним из своих принципиальных соперников командой «Понтас». Для поддержки нашей команды городской администрации организован бесплатный выезд болельщиков. Автобус с болельщиками будет отправляться 7 сентября в 14 часов от городского стадиона «Спартак».